Друзья, всем привет, с вами Геннадий Истомин и канал Добрые Гена. За окном весна, с каждым днем становится все теплее, гормон начинает бить голову, все начинают строить планы, цели, но, к сожалению, мало кто добивается своих целей. И, конечно же, этому есть несколько причин, о которых я сегодня решил поговорить и рассказать о том, как с ними справляюсь я. Так что, поехали! Первая причина. Конечно же, все пытаются выехать куда-то на природу, на дачу, шашлыки, алкоголь и так далее. И, ну, в принципе, конечно, это все хорошо, если бы не одно. Как природа, конечно, это прекрасно. Но вместо шашлыков я бы порекомендовал взять и сделать, допустим, рыбу красную. Или сделать это не так вредно, но в то же время это новые ощущения, новые вкусы. Да и стоит это ну, подешевле в любом случае, чем мясо. Так или иначе, это другие вкусовые ощущения. Это совсем другая атмосфера. Вы привыкли к шашлыкам, и вам это кажется как обыденно, а тут вы что-то вносите новое. На самом деле много блюд, которые можно приготовить на природе, и это будут блюда более полезными. Поэтому первое, что я рекомендую, вместо шашлыков, сделайте какую нибудь новое блюдо второе возьмите вместо алкоголя чая на траву это очень сильно вас закалит если вы сможете если вы пьете или выпиваете и вы сможете перебороть это вы станете намного сильнее и поверьте у вас, у вас появится три тысячи десять тысяч раз больше энергии чем нежели вы выпить алкоголь Третье. Вы находитесь на природе или на даче, возьмите с собой книжку, которую вы давно хотели прочитать, или э, книжку которую вы не дочитали, или журнал. Возьмите уделите, почитайте по 10 страниц, по 20 страниц. В любом случае вы пойдете вперед. Зачем она лежит просто так? Ее же надо прочитать, получить информацию. В любом случае эти знания вам пригодятся. И это 3. 4. Если у вас есть возможность обязательно съездите в путешествие и это путешествие может быть однодневно соседний город либо село там где вы еще никогда не были. вообще смена обстановки это очень хороший инструмент для того чтобы зарядиться энергией получить новые знания получить впечатление и опять же это новая энергия и это 4 5 если у вас не получается никуда выехать не беда Наверняка рядом есть какой-нибудь парк, куда вы также можете выехать, выйти, выехать, доехать там на троллейбусе и там погулять. Только имейте в виду, что на природе, что в парке. Одевайтесь потеплее, так как погода обманчива и плюс ко всему имеются клещи. Шестое. Если вы находитесь дома, вы сходили в парк вы не знаете, чем опять заняться, не включайте ни в коем случае телевизор. Телевизор вам абсолютно ничего нового не скажет. Лучше возьмите и наведите порядок в шкафах. Зимние вещи можно уже убрать, перестирать, убрать. Весенние достать, освежить их также, погладить. И это приносит удовольствие, когда вы наводите порядок и знаете, почему вы идете к своей цели. Тем более, что ваши вещи будут висеть и ждать своего часа. Также вы составите список магазин, что вам нужно подкупить. Так легче, чем распоряжаться своими финансами. Шестое или седьмое. Честно говоря, я уже запутался, но остается только один факт. Займитесь спортом, ведь впереди лето и обязательно вам хочется выглядеть на пляже, либо на, ну, на речке, либо на море выглядит не хуже других, а следовательно, это самая прекрасная возможность, чтобы качать пресс, бицепсы, просто побегать, очистить свои легкие, в любом случае это пойдет вам на пользу. Ну и в заключение, неважно, какие рекомендации вы примете или не примете. Самое главное, чтобы вы сами понимали, что все эти рекомендации они никаким образом не могут вам навредить, а могут только вам помочь. Если вы захотите, то вы все сможете. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, пишите комментарии. Я надеюсь, что я смог вас зарядить энергией, передать вам свою энергию, свои силы. Все получится. Пока.